NIR Protocol ⁇ это безопасная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для быстрой и удобной разработки децентрализованных приложений D-Apps. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже GateIO. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Платформа была забушена в 2020 году бывшими инженерами Microsoft и Google – Александром и Ильей. Нир протокол сразу же привлек внимание крупных инвесторов и был высоко оценен Виталиком Бутерином. Основатель сети Ethereum признал, что разработчикам удалось реализовать на своем блокчейне идеи, которые только планируются к запуску на Ethereum 2.0. Им удалось решить главную проблему большинства блокчейнов Махую масштабируемость. По сравнению с другими блокчейнами, НИР невероятно быстро, дешевый и максимально простой в использовании. Создатели утверждают, что запустить собственное приложение на его базе можно за 5 минут. Платформа отлично подходит даже тем, кто почти не знаком с блокчейном, ведь получить доступ к приложениям на НИР можно просто пройдя обычный процесс регистрации. Скорость транзакций в сети проекта не уступает платежным системам. Время генерации блока составляет всего около секунды, а комиссии чуть ли не в 10 тысяч раз ниже, чем в эфируме. Токен NIR по праву можно назвать жизненной силой сети. Помимо стейкинга, он используется для голосования по управлению сетью, а также оплата комиссий за обработку транзакций и хранение данных.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 Комиссии в сети зависят от сложности операции, но в отличие от многих других проектов, в NIR они минимальны. Кроме того, 70% комиссий сжигается, а 30% идет разработчикам смарт-контрактов. Такая механика предусматривает, что этот токен NIR может стать дефляционным. Правда, для этого нужно, чтобы сеть обрабатывала миллиард транзакций в день, а на данный момент их количество ежедневно достигает около 1 миллиона. Несмотря на такие высокие показатели, команда НИР уже разработала механизм дальнейшего деления шардов, чтобы сделать сеть еще более масштабируемой. Технология предусматривает 4 этапа, которые разработчики планируют запустить уже к концу этого года. Последняя фаза включает создание динамической сегментации в которой число шардов постоянно меняется и регулируется в зависимости от загруженности сети. Протокол NIR работает на алгоритме консенсуса Delegated Proof-of-Stake, а также использует технологию шардинга, чтобы увеличить пропускную способность и эффективность сети. После его запуска блокчейн был разделен на четыре сегмента данных, которые называются шардами, однако все шарды остались счастьями единого блокчейна, а подтверждение блоков прежнему участвуют все валидаторы, что существенно отличает Nightshide от других шардинг решений, таких как Polkadot. При этом в блокчейн записывается только снимок текущего состояния каждого сегмента, а не все транзакции в нем. Каждый сегмент имеет свой собственный набор узлов валидаторов, которые передают состояние своего шарда всякий раз, когда генерируется новый блок.